Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Энджи Минибаева. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония вручения дипломов MBA. В этом году их получили 82 слушателя. Мероприятие прошло при участии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, председателя итоговой аттестационной комиссии программы МБА Валерия Сорокина, директор высшей школы бизнеса Алсу Ахмесочной и других. Сегодня высшая школа это состоявшаяся организация, которая аккредитована сегодня международных различных агентств. но главным, как бы является, конечно же, АМБА. И вы сегодня также будете получать и диплом МБА Казанского федерального университета, и сертификат АМОК. Высшая школа бизнеса это универсальная площадка, которая отвечает вызовам времени, готовит успешных, эффективных менеджеров по программам МБА. Школа соответствует высоким стандартам и требованиям, предъявляемым бизнесом образованию. С 2017 года в школе создан и функционирует Международный попечительский совет. Позвольте поздравить нас всех с очередным 24-м выпуском на программе «МБФ». Этот выпуск составляет 82 человека. Это самый многочисленный выпуск со дня создания программы в 2000 году. А общее количество выпускников программы МБА составило 1106 человек. В завершении мероприятия выпускники МБА выступили с ответным словом, в котором поблагодарили Высшую школу бизнеса Казанского федерального университета и всех партнеров программы за приобретенный опыт и знания. Елизавета Никитина, Ленардов Литьяров, Универньюз.